Прежде чем передать слово Владиславу Иноземцу, хочу сказать, что мы читаем его тексты и хорошо видим, что он постоянно пишет о том, что ресурсы Путина и Кремля далеко не исчерпаны. Не надо ожидать, что они исчерпаются в ближайшее время. Взгляд Владислава Иноземцева довольно пессимистичный. И вот у нас есть возможность спросить у него последние 3-4 месяца войны. Они меняют его представление об этих ресурсах или нет? И самый главный вопрос, все-таки вопрос этой панели. Видит ли Владислав Иноземцев в каком-то горизонте перспективу демократического транзита для России или нет? Да, спасибо большое, Александр. Я с огромным интересом слушаю сегодня выступающих. И я могу сказать, что, конечно, я очень со многим, что говорилось здесь, согласен. Я хотел как бы построить свою выступление из нескольких частей, но первую часть я просто пущу. А, потому что я за долгие годы впервые могу сказать, что я согласен с каждым словом господина Бушдобра, его пришедшим докладом. И когда я хотел сказать, что это война не Путина, а война России, это действительно война России, и режим гораздо более глубоко фашистский, чем это можно судить по действиям одного человека, которого тут многие оскорбляли. Но если от кого-то радует, то ради бога, но в любом случае для понимания ситуации это дает немного. Но <смех> сама ситуация в обществе выглядит сегодня далеко не слишком оптимистичной, потому что люди, даже разочарованные в войне, их таких становится все больше, вовсе не являются в своем большинстве антипутинистами и не являются такими либеральными демократами западного образца. Поэтому я думаю, что революционной ситуации сегодня в России нет. Ресурсы Путина действительно велики. Последняя статистика показывает, что экономика, конечно, страдает, но страдает значительно менее население, но многие сектора экономики даже растут. И я думаю, что это продолжится и в следующем году в том числе. Поэтому мы говорим сейчас о демократическом транзите. Я постараюсь высказать очень, на мой взгляд, Понятную концепцию, которую я вижу как наиболее реалистичный вариант. Сергей правильно сказал, что не надо делать лишних иллюзий. На мой взгляд, российский режим действительно сейчас переживает огромные перегрузки. И в том виде, в каком он сейчас существует, он, конечно, из этой войны не выйдет. Но в то же время я абсолютно убежден в том, что никакого потрясения революционного майдана демократических реформ, призвания эмигрантов обратно так сказать, на царствование ни в коем случае не случится. Действительно, скорее всего, мы увидим внутриэлитную борьбу, внутриэлитный, возможно, переворот, который приведет к появлению, скажем так, более умеренной группировки, но вовсе не заинтересованной в демонтаже всей системы. Более того, мне кажется, что сегодня Запад был бы крайне рад подобной ситуации, потому что приблизительно так же, как во времена Михаила Сергеевича Горбачева, западные страны не хотели излишне быстрого демократического транзита и распада Советского Союза ввиду большой количества определенности, которые возникали. Также сейчас они побаиваются, скажем прямо, всяких перспектив распада страны, Политической катастрофы, неуправляемости и так далее, и тому подобное и прочее. Поэтому мне кажется, что э, все вздохнули бы очень спокойно э, в западном мире, если бы на месте Путина появился какой-то условный господин Х, э, вполне свой для элиты, э, но гораздо менее сумасшедший э, в контексте вот этих э, безумных войн, э, которые, в общем-то, конечно, сегодня противоречат в том числе и интересам бенефициаров систем. Э, э, и на этом, мне кажется, на ближайшие там значительный период времени, весь демократический транзит закончится. То есть я согласен с господином Марисашенко в том, что нам, безусловно, нужно вырабатывать концепцию приемлемого будущего, либо приемлемого, потому что идеального его точно не будет. Нам, конечно, нужно находить как можно больше союзников. Не стоит надеяться на то, что... Программу нужно писать как можно быстрее, потому что не хватит времени, Путин вот-вот завтра рухнет, этот режим, и сказать, все, кто сейчас сидит в этом зале, займут свои места в зале Государственной Думы, это абсолютная иллюзия. Но в любом случае, мне кажется, что э, реальность демократического транзита будет заключаться в том, идеальный, на мой взгляд, вариант, который можно сегодня рассматр рассматривать как вероятный, он будет заключаться в том, что режим начнет смягчаться, он будет стараться сохранить, скажем так, достижения своих главных бенефициаров, он, конечно, очистится от части наиболее одиозных людей, но в любом случае это будет нечто типа, опять-таки, перестройки номер два, когда изнутри системы появляется новый лидер, компромиссная фигура, которая вроде бы проводит какие-то, скажем так, отчасти э, э, так, поверхностные, реформы, которые дальше открывают шаг за шагом возможности более глубоких. Поэтому я думаю, что это был бы идеальный вариант. И по сути дела вопрос заключается в том, чтобы не ставить ни дополнительных целей, потому что они принесут с собой только разочарование. Действительно, безусловно, помогать всячески Украине на сегодняшний день, это главная задача, но не в надежде на то, что Украина дойдет до Кремля и сменит в России режим, который станет самым белым пушистым, а в том, что, по крайней мере, существующая в России власть поймет, что на ее притязание есть определенный ответ, и есть этим притязанием предел. Это то, что очень важно сегодня за России, потому что на самом деле мы видим, как фашистские режимы уничтожались, рушились, были сломлены силы оружия союзников, нескольких войн. Но мы не видели, что происходит в случае, если они просто им ставится предел, и они начинают каким-то образом модернизироваться. Собственно говоря, я думаю, что для России наиболее просматривающий сейчас вариант – это вариант франка, а не нацистской Германии. Поэтому, еще раз говорю, давайте избавляться от каких-то иллюзий, давайте работать максимально со всеми, давайте понимать, что на сегодняшний день, я согласен с Айдером еще раз, мы все виноваты, безусловно, и то, что вот сбивать, так сказать, там, сметану в ведре, это, конечно, хорошо, но в любом случае, смотрите, мы действительно находимся в своей очень узкой среде, мы радуемся тому, что нас слушают те же самые люди, которые слушали нас 5 лет назад, хотя их становится все меньше, а мы заданы никак не больше. И вот это надо каким-то образом менять. Нам нужно действительно выстраивать не образы прекрасного будущего, а ориентиры ближайшего, пусть и не слишком оптимистичного настоящего.